Привет дорогие друзья, с вами снова CardCats, третья часть, сейчас мы с вами погоняем, посмотрим что у нас здесь новенького Пока вот спин запустили, у нас защита, ускорение и бомбочки нам выпали У нас этап со спасением нашего друга, нужно вот конвойную машинку догнать, как нам показали и мы с вами спасем нашего друга. Давайте-ка приступим. У нас на это есть аж минута 10 секунд было. Уже время тикает. Видите, сверху слева времечко идет. И нам надо ускоряться. Вот, мы почти догнали фургон так, куркаясь. Э, ну, ну, ну, не надо. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, разгоняйте. Чуть-чуть нам это. Вот так. О, догнали. А, его еще штыки видели, остановили. Классно, нам штыки тоже помогают. А, вот да, останавливаете. А полицейская машина, кстати, тоже походу остановила. Ух ты, ух ты! Она застряла вообще, дело за малым нам нужно ее только вот так вот покусать. Давай, давай, давай еще пару, пару укусов и уже спасли. Ура! Победили котовую на машину и сами перевернулись. Вот, он, мы спасли шипа, вы освободили шипа, так сказать. Сейчас посмотрим, вот он в клетке сидит, освобождаем шипа, получаем свою награду. Денежек у нас накопилось уже аж 15900, денег много, шипа спасли, давайте, так, это смарти у нас спасен, это у нас фитиль спасен, ну и естественно только что мы спасли Шип. Кто помнит предыдущие выпуски, предыдущую игру вообще, кто играл, помните, это был один из способов. Ну, а пока давайте проедем. Огнесвал какой-то непонятный, интересно, что же это за машина такая, еще пока ни разу не встречали. ребят, кто встречал но ну, расскажите-ка нам про... проясните, в общем информации про эту машину, но э, в целом, я думаю, мы сейчас проедемся и сами все узнаем. Главное на нее наткнуться, на эту машинку, и будем ехать мы себе спокойненько, собирать кристаллики, магнит у нас работает, и я думаю, чем больше кристаллов мы насобираем, тем больше мы сможем всяких штучек-гручек купить. Я думаю, уже в следующем выпуске. А может не в следующем, <существует> <существует> вот так вот мы распились. Проехались называется. Вот, ну ничего, сейчас попробуем заново проехаться. Ведь, ну, нужно доехать до финиша. И не просто доехать, а еще взять три счета и заработать максимальное количество ну, вот этих кристалликов, баллов, улучшало. Короче, всего побольше, побольше, побольше, побольше. Мы хотим, когда много У нас еще 5% ударят И аж 10% к атаке нам добавляют Спасибо, конечно, за такой бонус-плюс э Ну, главное сосредоточиться, чтобы больше не попадать на шипы На шипы э первые проехали Ну, ох, кристаллики с машины как выпадают просто Такое чувство, что у машинки карман там разорвался Кристаллики сыпятся с ними сыпятся а с этой машины детальки цепятся. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ну, ну, ну, ну. Так, нет, порядок. Обратно на этих шипах. Давайте, наверное, все-таки доведем дело до конца. Попробуем еще раз. Если с третьего раза у нас уже не получится, наверное, домахнем рукой и будем ездить в предыдущих этапах, зарабатывать кристаллики. А пока крутим, бежим, барван удачи. Что же нам фортуна выпадет? Тоже, тоже. Так, защита. Защита нам выпала. И атака. Ну, не знаю, как нам атака поможет. Не поможет. Защита, я думаю, поможет точно. Хотя с нашей удачей попадание на шипы не особо нам, наверное, защиты и поможет. Ведь шипы, бесспорно, сразу уничтожают машинку. Но пока, пока едем. А нет, вот видите, в принципе, эта защита делает свое дело. И, ну, маленькая машинка. Назовем ее, я даже не знаю, ну, смартли назовем, как ее правильно называть. Вот эту вот, вот машинку, непонятную, напоминающую Мерседес. Так, не на... Вот, ух ты, пух ты, мы проехали эти жипы, ребятки. И кто с нами хотел их проехать, ставим пальчик вверх. Ну, а я наконец-то доволен, что мы прорвались дальше и набиваем, набиваем все больше опыта себе. М -м да, да, да. Ой, перелетели практически машину. Ну как перелетели? Она нас сбила с колес, так бы сказать. Не скажу сбила с ног, потому что ног у машины нету. Вот, э, ухты-пухты, пополнение жизни у нас, еще и полное жизни, вы не поверите, мы практически уже доехали, у нас тут осталось процентов, наверное, не, не знаю, процентов 20 раз, у нас полное жизни, кучу кристаллов, ну, три счета, я не знаю, наберем, не наберем, успеем, уй-ой-ой-ой, усп ой, ой, ой, что там было непонятно, так, на колеса остановись, ухты, а, у нас жизни, там много, что я переживаю, хватит. О, еще и три счета, ура, закончили. Ну, а пока подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, всем пока-пока.